Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня 14 сентября 2017 года. Канал Подготовка. программа Плохие новости. Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Андрей. У нас прямой эфир. Вещаем мы из Европы. До новой исторической эпохи осталось 51 день. И это радостно. Так, значит... Господи, сейчас я настрою все. У нас тут несколько объявлений да, для соратников. Делаю объявление. В Ижевске у Вечного Огня в воскресенье 17 э, сентября в угу. 15.00 по местному времени состоится прогулка свободных людей. Так что приходите все в Ижевске, кто приходит на прогулки, всех ждем, всех ждут. Еще одно сообщение. Новосибирская группа артподготовки 17-го тоже числа в воскресенье проводит разрешенное шествие за оставку президента по маршруту русского марша в качестве разогрева. Так что шествие и митинг будет проходить у коммунального моста в 14.00. И по тротуару улица Большевицкая до памятника Александру Третьему. А митинг в 15.00 у царя. Это э, Новосибирск. Угу. И хорошо. еще один митинг будет проходить в Москве. Это третий э, всероссийский зоозащитный митинг за принятие закона о защите животных. В парке Сокольников. Это 16 сентября будет проходить с двух часов до четырех часов дня. Вот. Так что всех ждем. Слава, привет. Вчера ставил лайки. 250 раз так и не получилось. У меня это началось где-то года три назад. Не, не ставятся лайки и все. Да, многие говорят, что невозможно поставить лайки, потому что они не ставятся. Да. Значит, Алексею сегодня предъявили в окончательной, я имею в виду Алексею политику, в окончательной редакции обвинения. Значит, он там нестерпимую боль причинил сотруднику полиции 26 числа. Видео, кстати, есть, там ничего подобного нет, но значит будут судить. И я так. Понимаю, что будет реальный мер наказания, потому что им главное, так сказать, разобраться с нашими товарищами, с нашими сторонниками, как здесь которых называют партизаны. Да? Так что мы все тут партизаны. Вот. И я прошу всех, пишите Леше письма, когда будут судебные заседания. Приходите на эти судебные заседания, поддерживайте. Это очень важно. Стаса Зимовца, поддерживайте с губайдулиным что мы не можем понять вы нам напишите в почту кто с ним на связи Там нужно проплатить адвоката значит проплатим нужно передачки какие-то носить понятно что нужно только вы как бы определитесь кто это будет делать мы пришлем финансы все сделаем все и, и как бы консультативную помощь окажем но ноги надо к этому приделать помогите пожалуйста так кто у нас там еще какие объявления значит в Новосибирске ты говоришь во сколько в Новосибирске будет митинг в э, пятнадцать часов у царя а шествие будет проходить по, э, у, коммуни... у коммунального моста четырнадцать ноль ноль очень хорошо по тротуару улицы большевицкой до памятнику Александру третьему да вот я тоже нашел эту новость так. Сейчас. Ага, хотел я прочитать. Валентина Фонин пишет. Вячеслав Вячеслав, прошу, повторно прошу вас обратиться ко всем пенсионерам России более активным более активным протестным акциям против этой мерзкой власти, встать на защиту детей и внуков, находясь лицом к лицу э, с полицейским, немедленно занимать место в автозаке вместо молодежи. Пенсионерам уже терять больше нечего, масштаб успеха будет колоссальный. С уважением, Валентинофонин. Мне, мне трудно, конечно, с таким обращением к пенсионерам обращаться, да, то есть, чтобы вытаскивать их на передний. Ладно, ну, если так говорить абсолютно цинично, в общем, как я часто делаю, да, не за что меня критикуют. Ну, ух, ух, греки, гоплиты греческие, собственно, так и делали. То есть людей моего возраста и старше ставили в первый ряд, в общем, тех, кого не жалко. Как бы. Так и должно быть. Так что... Я понимаю, что... Ну, в любом возрасте, тем более в пенсионном, попадать в ЗАГ или попадать потом на школу очень неприятно. Но с точки зрения политической это серьезный вызов, очень серьезный вызов власти. Вы понимаете, власть, которой хватает пожилых людей, тащит в камеру, да, это власть абсолютно от дьявола, точно, это сатанинская власть. Так, вот интересное письмо написал Карпенко, Володя. После задержания Мальцева у гостиницы «Балчук» я смог попасть в ОВД в присутствии Ани Мальцева и с большими усилиями на чтобы у меня приняли заявление, где указал, что Мальцев ничего не нарушал, а его задержать люди, похожие на полицея, без жетона, без указания причин задержания, не представились. Просил разобраться и доложил. И вот он прислал ответ, Ментов. это постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и отказывает на том основании, что я не доставлялся в РОВД вот, написано, что я не доставлялся и от меня никаких жалоб не поступало но имеется в виду, наверное, в Замоскворечье, в РОВД да? да, я действительно туда не доставлялся, потому что был доставлен в Преснерское РОВД где спал на полу а жалоба от меня поступила, и на эту жалобу поступил ответ, что никакие мои права нарушены не были, все было нормально, и я действительно страшный злодей всех времен и народов, то есть это уникальная совершенно вещь, человек пишет, что никто никуда не доставлялся, и на этом основании отказывают в возбуждении уголовного дела, мне же отказывают по другой причине. Пишут, что «Здравствуйте, Вячеслав, стала а, недоступна ссылка на аудиозаписи эфиров, подготовка». Но это не мы, занимаемся аудиозаписями, поэтому я прошу, кто-то помогите, потому что у нас на это совершенно нет времени. И если аудиовариант стал невозможен, значит, кто-то продублируйте, сделайте, чтобы это было возможно. Чтобы были аудиоварианты, чтобы люди могли слушать в машинах и так далее. Вот. Да, что-то хотел. Да, наши соратники, которые ведут э, в Санкт-Петербурге канал Дорога жизни, предложили такую идею: старую обувь нести на площади в городах. А здесь... Очень хорошая идея. Прям великолепная. Молодцы. Вот всегда они, прям как. Ударят и сразу прям вовиным сатрапом по яйцам. Представляешь, если все встаскивать. Не, они, конечно, будут протокол там за антисанитарию. Но если разбрасывать на деревья, вешать везде. Вот эту утилизацию обуви. Гениально, молодцы. То есть это вот как прям в фильме «Хвост виляет собакой». То есть шнурки связали и закинули. А впервые я это видел, знаешь, был такое первое училище в Саратове от Завода. И там стипендия была самая маленькая, 10 рублей, но было полное государственное обеспечение. И там кормили, поили, выдавали одежду. Одежду выдавали ну, без слез, конечно, не взглянешь. Не взглянешь там пальто, какой-то, знаешь, пиджачок, штанишки, все такое, значит, из серого такого материала, жуткого, шапочка. И выдавали ботинки, которые все выбрасывали. А сейчас я понимаю, что это, вот, ну, я не знаю, сейчас нынешняя молодежь бы расцеловала. Они были с толстой кожи. Назывались они вахрушей. Такие вот с огромными носами. И вот что делали эти птушники. Они выходили, связывали шнурками, раскручивали и забрасывали. Вот все деревья вокруг этого, значит, первого училища были вот в этих вахрушах. Как только они по осени получали, значит, вот эту новую одежду, они сразу все разбрасывали. И очень это смотрелось эффектно, надо сказать. Так что я предлагаю тоже заняться они. Не я предлагаю а, те, кто ведет дорогу жизни, а я дублирую, потому что мне это нравится, я с удовольствием бы сам закинул. Я прошу, чтобы от моего имени мои ботинки там где-нибудь повесили в Москве. Да, ну естественно, потом присылайте фотографии из этих прогулок с обувью у администрации на площадях, чтобы мы потом могли все показать mm -hmm. все эти ботинки. Да, и вот сейчас в Сочи вчера задержали четырех человек, сторонников Навального, которые использовали воздушные шары. То есть они шли с воздушными шарами. И было написано, что э, не согласовали они. Вот это, на, Наглядная агитация, вот эти воздушные шары, это является наглядной агитацией, а ее нужно согласовывать. Я сразу же э, вспомнил дочку свою, которая ей было три годика. И был у меня день рождения. Она пришла на день рождения ко мне, причем на работу там много народу собралось, всех поздравляют. И много воздушных шаров. Она увидела эти шары и говорит, давайте веселиться с шарами. вот, и вот эта фраза давайте веселиться с шарами, она как-то запала. И вот мы часто ее повторяем: Вот Вова не дает, видишь, даже веселиться с шарами Вова не дает. Это удивительная вещь, конечно. Так что и в нефтешахте, значит, это, я понимаю, так, Лукойловская нефтешахта под Ухтой э, произошло обрушение. Один человек погиб. И э, значит, теперь вот следственная проверка. Ну, там напишут, что все нормально. Что так, как помню, когда у них у Лукойловцев несколько человек погибли. Они написали, что все нормально. Я имею в виду прокуроры, там, следователи, что дело прекращается в связи со сроком истечения давности, привлечения к уголовной ответственности. То есть люди погибли перед Новым годом, а 14 января уже дело прекратили за истечением срока. И когда мы возмутились, они говорят: ну там же. Труба вот эта вот взорвалась, она старая, ей 25 лет, те люди, кто делали ее, их уж и нет, и все нормально, и никто не виноват. То есть виноваты те, которые 25 лет назад ее делали, они должны были предполагать, что через 25 лет она может взорваться, то есть а, нужно было делать на 150 лет, а они всего на 25 сделали, а проверять все это ничего не нужно. Поэтому жуткая ситуация, вообще вот относительно... Лукойла, наверное, среди нефтяных компаний. Ну, Лукойл, может быть, как-то не самый страшный, да? Такой монстр. Это не Роснефть, там, не Газпром. То есть, не такая ужасная компания, но все равно. И мне всегда вот подкупают. Сейчас я вот прочитал насчет этой шахты. Нефтешахта. Ну, то есть там добывается, а вот и нефтешахте, как я понимаю, там бывает порода, которая, из которой потом получается нефть. Да? И вот я хотел бы объяснение получить, почему же у нас обычная нефть, которая просто добывается из земли, э и добыча этой вот, у Роснефти, например, убыточна. Да, вот, у Роснефти постоянные убытки. Да? Почему? Вот ну, добывает породу, а в Канаде вообще, знаешь, открытым способом. А в Канаде и на Аляске. Есть замечательный фильм По Дискавери Где там ездит 300-тонный катерпиллер Шагающий экскаватор Им накидывает туда в кузов породу Они ее вывозят на какой-то там Обогатительный там, очищающий комбинат Все это кидают Перемалывают в горячую воду В горячей воде все это Крутится, крутится и получается Что нефть отделяется А, пора, а порода уходит Ну и там стонны вот этого Извиняюсь, дерьма получается там, я не знаю, сколько-то литров нефти, сколько-то литров, представляешь? И у них это производство рентабельно. А у Сечина дырку сделать в земле, и оттуда качать чистую нефть, это убыточно. Потрясающая ситуация. Так, вот, юрист... Член общественной палаты там такой-то запустил портал, посвященный неудобным вопросам в биографии Алексея Навального. Я сразу вспомнил в тринадцатом году. Очень замечательный такой ролик был. Там бабушка такая сумасшедшая пришла в офис Навального и не смотрел этот ролик, а она, я вот просто хочу процитировать. Обязательно посмотрите. Называется Навального, надо садить за решетку. Мне он очень нравится, я его часто смотрю. И вот она говорит, Навального надо, я прям цитирую, Навального надо посадить за решетку, он жену сдал в психиатрический дом, и там остались малые детки. Куда смотрит вся страна? Он гуляет с любовницей, ему ничего не надо, куда смотрит вся страна? Его надо посадить, посадить за решетку, куда смотрит вся страна. Песня, понимаешь, это песня И я так понимаю, что вот Такие слабоумные Не только Бывают такими бабушками Ну вот еще и... не, ну этот Человек, я так понимаю, бабки на этом зарабатывает Наверное, там Все нормально у него, все хорошо Неудобные вопросы будет задавать Такая пресса Надо понимание того, что Навальный Какой бы популярностью он не пользовался он не является ни государственным чиновником, ни представителем власти, ни депутатом. Никем вообще он не является. То есть он просто медиафигура. Да? Давай так назовем шоумен. Да? Ну, Шоумен. И, и что получается? И получается, что он должен быть кристально каким-то чистым. Да? А вот этим вот, вся шушера... Она может быть какой угодно. И пытаются сравнивать, да, это как вот когда мы там уличаем попов в чем-то, говорим, ну что ж там все гомики, ну, там, алкаши, наркоши, там на лексусах ездите, а вы сами на себя посмотрите, себя нащить. Ну, я говорю, я-то не монах. Я же не монах, я же в скинутый там какой не уходил, где этот э, обед безбрачия не принимал и так далее. Так же и здесь та же самая ситуация. То есть пытаются с больной головы перенести на здоровую. К Навальному претензии вы будете тогда предъявлять, когда вы его куда-нибудь изберете. Там Эр Москвы, президентом, я не знаю, кем, кем захотите. Да? Тогда можете ему какие-то неудобные вопросы задавать. А сейчас что ему задавать? Даже мне можно, я в трех созывов был депутатом, мне можете задавать неудобные вопросы. А ему какие неудобные вопросы? Он никогда во власти нет, Ну, был там помощником губернатора. Вот что такое помощник губернатора. Ну нет, ничего. Так что странная очень, конечно, ситуация. Но я понимаю, что нужно дискредитировать всю оппозицию и начинать им нужно с Навального, потому что он, так сказать, самый медио. В пространстве яркий персонаж, поэтому надо его дискредитировать максимально. Вот активист движения «Серп» Гоша Тарасевич подрался с Ильей Новиковым. но ну, это вот все из-за мемориальной таблички. Я вот, не ну, представляю, как этим «Серпам» а, не, не стыдно. Как бы лазить, табличку срывать. О чем вообще речь? Черт. Горь-Немцов не, не заслужил таблички на своем, да? Даже больше. Я гораздо больше заслужил. Даже с пониманием вот этих серпов, Не, ну они, которые стоят там и кричат, спасите Путина, но ну, у многих из них уже произошло прозрение. Они уже немножко так это, в себя приходят. Росбанк обнаружил три вида жуков продуктов в продуктах столовой Томского кадетского корпуса. Видишь, туда пришли, там все жаловались кадеты, что у них э, черви в этих в еде. А оказывается, не просто черви, там три вида. То есть, такой этот, как он... Э, серпентарий. Ну, нет, я хотел сказать, ну, это же не серпентарий называется, да. Такой, ну, смех смехом, но это же дети наши, представляешь. Три вида жуков. Вот. Какая прелесть! Путин проинформировал. Такой едой надо будет потом кормить этих ребят. Я думаю, такой, вот, который будет, ну сейчас который на свалку вывозят, да, просто определять, что ну, нормально питаться можно. Там всего три вида жуков. Пусть почувствуют все прелести У -у -у. жизни в России. Трех, да, Путин проинформировал на волне телефонного терроризма в России. Да, и Путин проведет оперативное совещание с Совезом. И тут уже вот заявлено значит, о том, что это ИГИЛ. И инициаторов объявят в розыск. То есть, когда я слышу ИГИЛ, я сразу понимаю, что это ФСБ. Вот сразу, понимаешь? Вот они могли бы что-то сказать другое. То есть, представляешь, три дня продолжаются звонки и никого не поймали. Тут блогер какой-нибудь что-то написал, такой, через VPN, через что угодно сделал какую-то ссылку, все, он уже сидит у них. А это куча звонков и никого не поймали, причем уже целые э, групп, группы уже людей, так скажем, берут на себя за это ответственность. Да? Причем, которые, я так понимаю, к этому никакого отношения не имеют. Вот. И, это прежде всего христианское государство. Вот это вот, которое там за Матильду борется. Ну, там там исламское государство. Здесь христианское государство. ну вот Тот же ИГИЛ, да? Только с крестом. Ну, так, такой же ИГИЛ, только с крестом, да? Вот. Причем, я думаю, еще хуже. Так вот, это... Значит, христианское государство Святая Русь, значит, какой-то вот их представитель рассказал радиостанции Эх Москвы, что по электронной почте значит, сообщение о бомбах. Он там перед тем, как сообщение были этих о бомбах, он получил письмо Мы вам, братья, мы рады вашей любви Господу России и русского народа. Просим вас сообщить всем о том, что борьбу с унижение на основах нашей. Великой Святой Руси можно проводить более результативно, не применяя насилие, поджоги. придумали да? видишь. И вот это вот эти а, православные активисты сделали, как они говорят, что они тогда в тюрьме не сидят. Тогда должны будут сейчас прям проводиться обыски, выемки и все эти вот электронные носители должны выниматься, вся толпа должна в тюрьме сидеть. Но это реально экстремисты, они подъезжают на машину, поджигают кинотеатры, они сжигают машины, они угрожают убийством и так далее. Реальные экстремисты. Да? Теперь они вот берут ответственность за эту фигню на себя. А что, а что и не сидят еще? Почему мы сидим, а они не сидят? Вот это удивительная вещь совершенно. Да? То есть мы ничего не поджигали, мы никого не били, Мы просто не хотим Богу. А вот источник Интерфакса заявил, что почти все звонки. А минирование в российских городах поступили якобы с Украины. Yeah. Ну, я так понимаю, что это учение Рязанский сахар, так его называют. Помнишь, такой был, что ГБшникам надо сейчас погнать волну. Я так думаю, что это делается в прибререре 5-11 для того, чтобы э, научить людей, своих людей, противоборствовать этому, чтобы если вдруг такое начнется, чтобы можно было как-то, в общем-то, не реагировать на это. То есть, когда кричат волки-волки, в конце концов, все привыкают, да? Вот они хотят, чтобы привыкли. Или там что -то по принципу, когда ты вот громче, очень тихо сегодня идет. Делайте что то, чтобы он говорил Мальцев громче. Я буду громче говорить, хорошо. Да, что? Ну, тогда люди, которые играют в воде и кричат, тану да Никто уже потом не верит. Когда они по настоящему тонут, уже никто не будет спасать. Вячеслав ближе к микрофону. Хорошо, буду ближе. Вот в РПЦ высказались против запрета показа фильма «Матильда». Почему? ну Потому что они напугались. И сказали, блин, вот это натворили. Вот это Джин из бутылки выпустили. Эти вот сейчас это христианское государство. О чем будет говорить следом? Как ты думаешь? <связывающие> будет говорить, что надо сносить РП... РПЦ нафиг вместе с Гундяем Сто процентов об этом они будут говорить. А мы будем аплодировать и говорить, давайте, давайте. Ну правильно же, вот это они будут говорить, вы сейчас посмотрите. Поэтому РПЦ, конечно, сильно вздрефили. вот И тут митрополит Волколамский Ларион, значит, он рассказал, что. Тогда нас всех пытались поставить перед дилемой: Вы с Шарли или вы с террористами, которые расстреливают сотрудников редакции. Сейчас нас пытаются поставить перед выбором. Либо ты поддерживаешь Матильду, либо ты с теми, кто призывает сжечь кинотеатры. И, в общем-то, они э -э, против всего этого. И он добавил, что. Посмотрел фильм Матильды, недоволен образом жены императора Николая II, которая изображена, по его словам, как истеричная ведьма. О, как, представляешь? И тут поклонскую начали вытаскивать. Вот, ну, представляешь, вот эта женщина что-то наехала на фильм, на обычный фильм. И ее вот теперь суют везде и всюду. Вот абсолютное ничтожество, абсолютное ничтожество. Как у, помнишь, у Пастернака? Быть знаменитым некрасиво. Вот это как раз про поклонскую просто. Жесть какая-то. И вот она все им показали фотографии, где она там с учителем разговаривает. Вот я имею в виду автора фильма Матильда. И что они встретились там, оказывается, 12 июня еще в Кремле. Там они полчаса разговаривали. Там она требовала, чтобы проверить экспертизу Какой-то этого фильма А он отказался он Какой-то бред вообще просто жуткий И вот она говорит э, в своем э, твиттере Нужно понимать, вот что в башке у этого человека Поэтому я залез в твиттер и посмотрел, а вот она говорит в твиттере Уважаемая коллега подумает Ну я не знаю, про кого выражает мнение тех Сто лет назад Зверский убил главу российского государства. И почему она против фильма? Потому что она против фальсификации истории. И вот вопрос к поклонский: какого главу российского государства убили? Николай Романов был главой российского государства, когда его расстреляли. Он не был главой российского государства, убили просто человека, которого звали Николай. Да? И который до этого был императором и тогда. Я напоминаю Поклонской, что 2 марта, да вот передо мной высочайший манифест. Божьей милостью, мы Николай II, император самодержит всероссийский, царь польский, великий князь Феделянский и прочее, и прочее, и прочее, объявляем всем верным нашим подданным. И вот объявляет он следующее. В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящиеся почти три года побороть нашу родину. Господу Богу угодно было не спаслать и так далее, и так далее, и так далее. И здесь в этом тексте он говорит, не желая расставаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие нашему брату наше Наследие наше Брату нашему великому князю Михаилу Александровичу И благословляю его на на престол И так далее, и так далее И прочее, и прочее, и прочее И тут же следует Декларация временного правительства Ну, во-первых, о его составе А потом о действиях, которые делают Вот действия, интересно Послушайте Какие действия совершает временное правительство Полное немедленное мистие по всем делам политическим и религиозным, в том числе террористическим покушениям, военным восстанием и аграрным преступлением, и так далее. Свобода слова, печати союзов, собраний, стачки с распространения политических свободных военнослужащих, предел по политихнические условиям, отмен всех сословий, вероятность уведанных и национальных ограничений. Немедленная подготовка к созыву на начало всеобщего равного тайного прямого голосования, учредительного собрания, которое установит форму управления Конституцию страны, замена полиции народной милиции с выборным начальством, подчиненным органам местного самоуправления, выборы в органы местного самоуправления на основе всеобщего прямого равного и тайного голосования, невооруженные невооружения и невывод из Петрограда. Не, не, не разоружение не вывод из Петрограда войск частей, при ваших участии в революционном движении при сохранении строгой военной дисциплины в строю и так, далее, и, так далее, и так далее и так далее то есть многие вещи которые они предлагали актуальны до сих пор да и тут опять же нужно помнить соответствующий документ который нельзя назвать манифестом потому что э, михаил александрович не, не вступил в, в, на престол и поэтому вот, в общем то может быть официальное письмо э, великого князя михаила где он пишет что одушевленный единой с вами народ мыслью что выше всего блага родины нашей принял я твердое решение в том случае восприять верховную власть, если такова будет воля великого народа нашему, которому надлежит всенародным голосованием через представителей своих учредительных собраний установить образ правления и новые основные законы государства российского. Вы понимаете, что это не случилось. И он не вступил на престол. То есть абсолютно законные акты. все, вот Все, которые там есть, это, это абсолютно законные акты. Поэтому... Николай II не был никаким государем. И почему его, так сказать, считают святым, там, в 2000 году причислили, да, по двум причинам. И главная причина, которые вот такие, как Поклонские, они никогда и вообще это не поймут. Человек, который находился у высшей власти и на высшую власть которого покусились, он не стал защищаться путем кровопролития. Возможно он не стал от кровопролития, возможно я не знаю, какие были мотивы, но он не стал защищаться, в том числе и свою жизнь защищать путем кровопролития. Хотя он мог, конечно, кровавую баню жесткую устроить, очень жесткую. Но он этого не стал делать. И, как считает русская православная церковь, ну и, наверное, справедливо своей мученической смертью семья Романовых искупил очень многие грехи России. И вот тут полное, блин, непонимание вот этой поклонской и всей этой шоблы православ... с православием головного мозга. Что же тут главное? Что тут основное? Основное это любовь, любовь к своему народу. Они что проповедуют? Безумие совершенно. Так что вот. Шнуров поддержал уволенных в Запородину Ленинград проводниц. но Они там в Питере пить, что-то изображали. И уволили этих проводниц. Почему-то Кадырова, который такое чудит, никто не увольняет, А проводниц увольняет. В нашем Кадырова это проводница. Да? То есть мы видели массу людей, которые у нас очень сильно чудили. Самый главный его Путин. Такое выдает. За это, я думаю, давно бы в отставку отправили любого. А он 18 лет как присосался, как клещ. И не вырвешь нифига. Вот, вот клещами можно, да? Вот вчера или позавчера, когда был срок, когда Путин обогнал по времени нахождения на престоле Леонида Ильича Брежного. То есть он уже все перевалил. Пора ему помирать, конечно. Скоро статус дорогого перейдет. Mm -hmm. Да. Дорогой mm -hmm. они появились. За два дня в парке Зарядье уничтожили почти 10 тысяч растений. Ну, а это была такая информация о том, что страшные, значит, какие-то эти... Вандалы там все раздолбали, все уничтожили, а там не подтверждают, Говорят, что нет ничего не уничтожили. Странная вообще ситуация. Вначале такая информация была официальная дана, потом официальная информация другая. А потрачено значит на этот парк 14 миллиардов рублей. 14 миллиардов, да? Очень весело. И вот крымского депута заподозрили выращивание конопли. Он там в заряде ее вырвал и принес. Ну нормально, а что это депутаты конопляют? Просто не выполнил огородство вовремя. Он просто депутат такой не скворник. Так бы он нюхал кокаин, как они все, а так он вынужден выращивать конопель. Но хорошую в Крыму такую хорошую выращивать. как кормишин любит выражаться. Вот. Да Сталин, конечно, они в основном кокс не уходят. Редактор агентства Интерфакс Найден Мёртун, Юрий Никифоров, Найден Повешенный во дворе дома на улице Михаил Крылов. Это, я так понимаю, Саратский Никифоров. Погуглил, я вот сейчас только понял. Я сейчас только понял, тот, который был в Саратове министром, тогда мы. И, ну я по не буду говорить Вдруг живого человека хоронить В Бурятии собака принесла в село ногу Вероятно разыскиваемого убийцы Да, какие-то люди из-за баранов <coughs> Поссорились, кто-то кого-то убил И убежал А вот теперь собака принесла его ногу Ну, кстати, это я э, на четвертый раз в жизни слышу Когда собака ногу приносит Я помню, еще классический этот фильм когда там какой-то американский про молодежь, как и. и они приехали в западную Ев... в восточную Европу вместо Берлина, они попали куда-то в Словакию в Словакию, и там помнишь, они идут по улице, все раздолбанные дома такие, и собака идет, а у него у пса нога в зубах Он так смотрит они а, говорит, помнишь Момент такой сильный очень Вот Ну тут ничего смешного Но это классика в общем-то То есть собаки очень часто Притаскивают, надо внимательно говорить Что они носят Иногда они что-то съедают Да, ну у меня У товарища пес Жора Куда-то бегало кушать а и притаскивал Какие-то вонючие куски А потом они пошли посмотреть А там оказывается тело в болоте плавает А Жора уже его подмел так Поиски пропавшего в пещере в Сочи дайвера возобновлены. Ну вот. ищут там какие-то профессиональные значит, подводники, которые спелеологи, они же подводники ищут дайвера, который в пещере куда-то уплыл. Сразу вспоминается фильм этот "Санкт", да? Это самый страшный фильм, который я смотрел в жизни. Это Кэмерона тоже, да? сам там Сразу после «Аватара» он сделал. Это жуть. Я пришел домой, я такой был измученный, потому что как только они ныряют, я задерживал дыхание, ничего с собой не мог сделать, чтобы, чтобы дышать. Представляешь, то есть настолько натуралистично, что ты сам погружаешься в эту воду, плывешь в этой пещере. Это ужасно, конечно. Вода и замкнутые пространства. Уже это вообще не может быть. Те люди, которые так развлекаются, конечно, как в том французском анекдоте, да? Помнишь, когда ну, я рассказывал, когда русский едет во Францию и говорит, как я там буду работать? Я даже не знаю, как пожрать, спросить, Я жду на французском ничего. Говорит, да там английский понимаю. А ты что любишь? Он говорит, я люблю курицу. Ну, лучше вот спросишь просто что хочешь, пожалуйста, скажи чикин ну, тебе принесут цыпленку, все нормально. А говорит, а как, где найти? Пожалуйста. Ну, он говорит, вывеску видишь, такую хорошую, красивую. Но ну, он идет, смотрит вывеску, там написано все виды извращений. Он этого не, не понимает, думает, это ресторан. Заходит туда, мужик встречает его, говорит, какой вид извращений желает месье? Говорит, чекен. Он говорит, да. Месье знает только извращений. Вот, я про вот этих вот, которые ныряют в пещерах, могу тоже же самое сказать, что они знают толк в извращениях, потому что на ну, этот край я недавно, ну, причем с Андреем мы ныряли в пещере, в одной так впечатляет если честно. Ну, правда, у нас не было никаких, кроме маски и трубки для дыхания там вещей. Ну, когда стало уж совсем узко. Сразу захотелось назад. Причем я первый стартанул Андрей, что-то искал, я уж не знаю, чего. В Госдуме предложили объявить амнистию к столетию Октябрьской революции. Да, если бы вот Вова не был таким дебилом, он бы это все поддержал и свалил бы вообще на коммунистов. Во-первых, своих друзей коммунистов бы приподнял, что они пробили. Во-вторых, решил бы вопрос со всеми политзаключенными, коих уже там набилось такое количество немыслимо. Представляете, то есть самый простой путь был бы объявить амнистию не к президентским выборам, не после президентских выборов, а вот к столетию Октябрьской революции, там начать нести какую-то чушь продам. Как это... Согласие, да, общенародные, там и все остальное, фигню, да. Но ну, они, видите, как, они язык в одно место спрятали, они вообще что-то сказать боятся, их так трясет сейчас от 5-11, что они, конечно, на это никогда в жизни не пойдут. И вот они там, когда слышат меня про искусственный интеллект, да, там сразу хватаются, проводят совещания, а здесь они слушают, но, но не схватятся. Хотя это выход для них очень сильный. они всех освободили и Навальному обнулили все его сроки там и так далее и он имеет право участвовать в выборах объявили об этом что да он умеет, имеет право участвовать в выборах и все и половину людей которые с нами будут 5-11 они у нас сразу приезжают мгновенно но нет не сделают я совершенно откровенно говорю почему потому что я знаю что они дебилы дебилы очень люблю упертые какие-то молодцы То есть, лавировать они не умеют там конечно владиленович сергей он такой человек без мыла как выражается а -а -а. Эдик, да ну я имею в виду когда говорит про владиленовича я имею в виду кириенко да? но он там я так понимаю свое слово уже не имеет там уже другие люди правят бал, а эти люди очень жесткие. И они хотят углом пробить стену. Не понимают, что когда они пробьют эту стену, с той стороны на них хлынет вода. А на них стена такая надвигается. Они думают, что сейчас надо вот эту стену пробить, и дальше для них воля будет. А для них дальше воля, для них дальше тюрьма. там там Куда они ломятся, там камера для них. Адвокат Добровинский сообщил об обысках у Тельмана Исмаилова. Да, видишь, я так понимаю, что ну, этого владельца Черкизона. Брата задержали, подозревают в убийстве его. Ну, там какие-то были разборки, убили каких-то двух предпринимателей. Я так понимаю, из-за бабок. И вот теперь у вот Тельмана Исмаилова провели двенадцать обысков для чего они это делали ну понятно для чего то есть у нее есть какие то бабки хотя может быть сейчас и долгов больше чем бабок но в любом случае имущество у него навало. сейчас они будут прижимать яйца раньше к нему они близко не могли подойти потому что я помню как некие очень высокие должностные люди в ранге прокуроров области говорили какие будут задания тельман марданович какие будут задания Разговор при небу. Да, заданий какие будут. Сейчас нет, сейчас уже заданий никаких. Так что, я думаю, сейчас они будут не только Исмаила давить, пытаться через вот эту железную систему, через давилку. Ну и всех, в общем кто под руку попадет, потому что нужны, срочно нужны бабки, очень большие суммы денег. Потому что все валится, поэтому нужно что-то отнимать. Они понимают, что у этих людей денег уже нет, у них только имущество есть. Можно отнять это имущество, а кому оно нужно? Вот в Курдюме у нас свой термин не смотрел, Я сейчас не знаю, куда отдел. Но там огромное поместье, там сыновья его жили. Они учились, как это ни странно, реально учились в Саратской правовой академии. То есть они могли просто получить там... Эти дипломы, нет, они там ездили на своих этих мазерати на Хаммере с кучей охранников, да, вот, И ну, жили в этом доме. Ну и я так понимаю, там стоит сейчас, там никого нет. Яхта у них была, на ней жил КГБшник на этой яхте. Ну, реально большая, такая моторная яхта, которую вот, много на Средиземных морях. И там на ней тоже никого срок не было. Она в Марине, которая называется Дельвейс, стояла и там жил КГБшник без вывоза. Действующий КГБшник охранял эту яхту. Причем офицером, майором, кто-то, я не знаю. Так что такие вот дела. Голодец заявил, что зарплата женщин в России на 26% ниже, чем у мужчин. Ну, это очень большая проблема. Это говорит о том, что полностью отсутствуют какие-то конституционные принципы в России, которые закрепляют равноправие. И вот голодец следующим вопросом должна была, то есть не вопросом, а следующее предложение. Поэтому Вова, как гарант Конституции, должен пойти в жопу. Вот так она должна была сказать, этот голодец. Ну, если она говорит, если сказала А, значит надо говорить Б. Она говорит, все, вот зарплаты женщин в России на 26% ниже, чем мужчин. Кто гарантирует равноправие? Что, вернее, гарантирует? Гарантирует Конституция. Кто гарант Конституции? Вова! Кого надо в жопу посылать? Вову, сразу и немедленно. И таких вариантов каждую статью открывает Конституции, и каждая нарушается. А он вроде не пределах. Это не я, говорит Вова. Это вы сами виноваты. А он-то вроде как конституцию гарантирует, только непонятно, чем гарантирует. То ли ее соблюдение, то ли ее нарушение, то ли ее игнорирование. Непонятно, чем. Задолженность потенциальных банкротов в России достигла 29 миллиардов рублей. Я думаю, что задолженность больше. Это просто они не все сосчитали. Просто не все... Вот. считают сейчас, пересчитали тех, кто может быть банкротами, все-таки не 8 миллионов, а 7 и, и еще 100 тысяч. Не 8, 7 и 100 тысяч, видишь. То есть таким образом, ну, не страшный, как они считают цифры, да, 7 миллионов банкротов при том, что они говорят 148 миллионов человек, да? то есть 5% процентов банкрот 22 миллиона нищих. и они никак не пересекаются эти нищие потому что никто никаких кредитов не дает да. 6 миллионов наркоманов официально ну, от 6 до 8 только официально 6 миллионов алкашей 6 чуть больше инвалидов ну и так далее. То есть можно загибать пальцы и что получаем? Ну, получаем ну, вообще жоп с ручкой. Проведенные исследования... Не, не, вот еще для счастья, да, россиянам надо 184 тысячи рублей в месяц. Представляешь, как шур, благо шур, сколько вам нужно для полного счастья? Так и здесь... 8, он там высчитывал, сколько можно для полного счастья, дал ему 50 тысяч, а он по привычке... Выхватил кошелек у какой-то тетки И вот у Медведева сегодня день рождения Ему для счастья нужно гораздо больше То есть у него день рождения Все сегодня поздравляют вот. И каким он нам запомнится Медведев вот. Разместили фотографии Я не все взял Но они характерны очень. Посмотрите. Вот он Медведев Вот опять Медведев такой верхогляд. Путина медведев, Путин и медведев. Путин что-то там поневает. А это... Да, да, да. Вот хорошая фотография. Ну так, наверное, очень похоже на э, страх и ненависть в Лас-Вегасе на фильм. Помнишь, когда они нюхали кокаин? Это, это у него сердечный приступ. Дал кокаин адвокату понюхать. А потом сам нюхнул. И говорит, и доктору. И, и вот, вот он так нюхнул отвалил их нифига себе конечно а. просто жесть так вот так так, так. сейчас надо вот а, ему медведеву сделали подарок да? очень такой я понимаю бесценный дар а, то есть опубликовано сегодня было сообщение о том, что у Медведева в Калининграде усадьба площадью 16 га, и что все эти усадьбы, которые были до этого, они меркнут в сравнении с этой. Так это, это, это же усадьба фондом Дар, значит, приобретена Илья и все тот же известный известный товарищ и, значит, вот пишут, что все это может затметь. там так, фотографии участков сделаны. Вот так вот они располагаются. Там даже в Лужкова есть участок. Это берег э Калининградской области. Берег где-то рядом с Янтарным. Очень хорошие места такие. Вот. Сейчас я еще покажу. Вот так это выглядит сверху. Вот дар вот. фондар, Сергей Иванов, Борис Брозлов, еще все. С такими людьми да, да, да. будет общаться. Но я думаю, что на индигирке и колыме нарежем там нормально. Я думаю, там все эти люди также и будут. Ну, Лужков не знаю, а эти точно. Лужков уже вроде как соскочил. А эти точно там все, все будут. Никуда не соскочат. И фотографии, кстати, самого этого поместья. Вот он. Вот такое поместье. Хорошо видите. Фон, да. Вот такие дары. От Донайцев, да. Вот такие дары. Так что, видишь, к дню рождения у каждого свои подарки, да, у кого-то, как это говорит, у кого бриллианты мелкие, у каждого свои проблемы, у кого щи жидкие, да, у этого видишь, какие бриллианты нормальные. Такие. Вот нет, ну если сравнивать с Вовинами, конечно, все-таки победнее, поскромнее, все-таки. Вол, там, Агюге, Геленджик, там, просто, я не знаю, бен челини там вызывался. Из цельного мрамор выбить этот дворец. Да вот пожить, наверное, даже во всех не сможет. Ну да. Я думаю, что ладно, не будем ничего загадывать. Вот э, следственный комитет назвал сумму ущерба от действий замглавы Федеральной службы исполнения наказания Коршну, и это 160 миллионов рублей. А представляете, если взять всех этих сволочей и сосчитать ущерб, начиная от Путина, там Медведева и всех. Представляете, какой ущерб? Просто колоссальный. И когда нам говорят, что санкции принесли ущерб 50 миллиардов долларов, да это херня полная. Тем более, что санкции, опять же, это, так сказать, затея. Но можно даже знать, не обращать внимания без всяких санкций эти сволочи стоят нам гораздо дороже. И поэтому, когда мы говорим, дорогой Леонид Ильич, да, имею в виду Брежнев, мы не понимаем, до Путина не понимали, что такое по-настоящему дорогой правитель. Вот дорогой правитель, который нам обходится во все. То есть он у нас под ноль все забирает. Или забирает все, или Обын, понимаешь? На Биулина. А вот еще раз надо сообщить, что Новосибирская группа подготовка 17.09 воскресенье проведет разрешенное шествие за отставку Путина по маршруту русского марша. Пишут в качестве разогрева. Значит, сбор в 14 у коммунального масса. Да, Новосибирск, 14.00, 17 число коммунального моста и митинг с 15.00 у ну, царя. Да, ну тогда еще и при Ижевске. напомним, что у Вечного Огня в воскресенье в Ижевске в 15.00 по местному времени тоже состоится прогулка свободных людей. Да, Набегульна заявил о признаках финансовой пирамиды в криптовалютах. Ну, конечно, заедай. Представляешь, Центробанк монополист. Абсолютный монополист. И тут вдруг появляются какие-то криптовалюты, исходя из так сказать, смысла которых, мы понимаем, что никакие Центробанки не нужны. И в будущем не будет никаких Центробанков. А потому что главный вопрос, который всегда задают банкиры, когда говоришь про электронные деньги, а кто будет проводить эмиссии? Они не понимают вообще. Они, они даже ни секунды не понимают, что та эмиссия, которую проводит центробанк, это волевое решение. Собралась толпа, э, я могу обещал не ругаться. Ну вот, и, и проводят эмиссии. Определили, сколько они напечатают денег и так далее. А здесь. Все зависит от мощностей. А мощности зависит от количества участников. Вот сколько нас участников, столько мы и намайним бабок. Это эмиссия, и она системная и понятная. Более системная и понятная, чем эмиссия, которую проводит Центробанк. Которая ни на чем не основывается. Она основывается на воле. То есть это волюнтаризм чистейший. Это лженаука экономики. А вот это мы подходим к информационной экономике, про которую Вова говорит. Это уже не лженаука. Это уже система. Понимаешь? И эта система очень легко объясняется. Вот обрати внимание. Их экономика. Они ее сами не понимают. Вот когда специалисты начинают говорить, у меня такое ощущение, что они бредят. Да, потому что ну, тут ничего не бьется. Закон сохранения вещества и энергии здесь не работает. А когда мы говорим про информационную экономику, и когда говорим о криптовалютах, там вообще все понятно. Абсолютно. Даже младенцу можно объяснить, каким образом что откуда а, приходит, куда уходит. И каким образом проводится эмиссия. То есть на, накапливаются средства. Каким образом. Да? Вот. И, вот, вот, вот, и а, я извиняюсь, я обратил внимание на, на наесь, принципы по которым работает Центробанк и вообще а, денежная система России. И вот последний принцип ⁇ это принцип правового регулирования. А знаешь, чем правовое регулирование? Казалось бы, думаешь, какое правовое регулирование это сидят какие-то мужики с бабами, которые потом убегают прятаться на Запад. И они что-то там придумывают. Это а, решение о выпуске денег, обращении, изъятия их из обращения принимает Совет директоров Банка России. Вот он, законодатель-то оказывается. Правовое регулирование. В принципе, черным по белому написано. Что есть правовое регулирование? Они бы открыли, хоть тот, кто это пишет, это в законе написано, представляешь? Они бы открыли поняли, что такое правовое регулирование. Вот. То есть, вот несколько мужиков и баб, да, это, это принцип правового регулирования, которые принимают решение Совершенно волюнтаристская. Просто жесть. Вон назвали потери России из-за санкций. Да, мы уже сказали. 55 миллиардов. О, жуткие. Сколько мы из-за Вову с Димой потеряли. Это такая фигня. 55 миллиардов долларов для нас вообще рабку и растереть. Если бы вот они Вову у нас с Димой забрали совсем. То нам бы и санкции эти ни по чем. Американские власти считают, что Касперский связан с российской разведкой. Да. Да, ну, я и тоже так думаю, что вся лаборатория Касперского работает на ГБУ. Это совершенно очевидно. Ну, как вот. Есть другой вариант работать в России. Кроме того, как работать на все эти воины спецслужбы. Ну, нет никакого. Вариант давно бы его выдавили. Если ему так сладко здесь... Значит, он работает с ним. Потому что в любом другом случае он сейчас сидел рядом с э, Дуровым, да, на этой как я, в Доминикане или там в США. И все. Он бы там этой работой занимался. Ему бы здесь никто не дал это делать, если бы он не работал со спецслужбами. Я больше чем уверен в этом. А вот Песков заявил, что запрет на программы Касперского в США нарушает правила торговли. То есть Песков, как Эдик любит выражаться, закричал. Так нечестно. Это вот кто о чести говорит? Вот эти люди. Это нечестно. Они же честным все время Богу там с Песковым поступают. Они же, они сама честность. Да? Человек, который получает смешную зарплату, носит часы, там, которые стоят э, зарплаты за несколько лет. Да? Отдыхает на яхте, который, э, его зарплата за несколько столетий. Да? Ну и так далее. понимаешь? И все нормально. Дочь живет в Париже, все хорошо. Там бабок тоже вагон. Сынок ездит там на всяких машинах суперских, нигде не работает, да тоже тоже денег вагон. Это, это честно. А вот это нечестно, честно. Знаешь? Вот какое представление о честности. Знаешь, как в древнем Китае а, внушали человеку честность? Да? Ну, Делали его честным или, по крайней мере, заставляли его, так сказать, признаться в своей нечестности и сформулировать, как нужно поступать по-честному. Ну, и только китайцы, в общем-то, татарно ну, по пяткам били, бамбуковыми палками, пока энное количество палок не разбивалось в чем. То есть там не назначалось количество ударов, а обычно, как вот такое количество, там, я не знаю, 10, 5, там, дюжины. Разбили щепки, все отпускали. Вот такое ощущение, что что зря эту практику забыли. Захарова прокомментировал запрет США на продукцию лаборатории Касперского. Она напомнила американской администрации о принципах добросовестной конкуренции. Вот оказывается, что это так это нечестно. Это говорит про конкуренцию. Это конкуренция. Принципы добросовестной конкуренции. Это, а знаешь, у нас как бы, я бы сказал, столпы добросовестной конкуренции, такие как Сечин. Миллер, который между собой рвут, да, кому там газ к трубу закачивать. Представляешь, а если кто-то еще со стороны придет, то с ним что будет? Как с башнефтью. Это добросовестная конкуренция. Они даже между собой, вот эти пауки в банке, друг друга жрут. А представляешь, если вообще левый какой человек. О какой конкуренции вообще идет речь. Здесь полная монополия на все. На власть монополия. На бизнес монополия. На законность монополия. на применение силы. А вот тут вы хрен угадали, дорогие друзья. Потому что если сила государства применяется незаконно, то народ имеет право применять силу против государства. И это, в общем-то, истина, которую, ну, если они как бы еще не поняли на своей шкуре, то я обещаю, что поймут. У посольства США в Москве убрали парковку для дипломатов. Да. Видишь, это такой ответ Чимберлену. Там у них собственность забрали, а здесь у них у... парковку убрали. Пусть пешком ходят дипломаты противные. А вот по поводу ну, вот вашего заявления, насчет того, что э, люди все это терпит, очень хорошо выразился наш соратник, э, бежал, что когда у, у, у ученик учителя спросил, долго ли ждать э, перемен, и учитель сказал, э, пока ждешь долго. Ну да. Вот представьте, что нет, Андрей Мальчик сам с собой говорит, я не сам с собой, я с вами говорю. И вот вы не отвечаете. То есть у нас полный интерактив. Россия отказывается продавать ДИП собственность США и будет защищать ее в суде. То есть все-таки вот они верят в правосудие такое-то. Посмотрим, что у них из этого получится. А вот Торпред России в Нидерландах эвакуирован из Амстердама в тяжелом состоянии. Это Александр Червяко, эвакуирован спецбортом МЧС. Я так понимаю, что он еще зимой заболел, находился в тяжелом состоянии, сейчас его, я так понял, решили отключить от парад. Ну и путинцы решили его забрать туда, в Россию. Чтобы там, его не отключили просто так. Вообще с Нидерландами Я говорю, какая-то странная такая вот, Ситуация Ладно Потом поговорим об этом. Россия оставит по без денег В 2018 году Ну да, это такое Димаш такой Раз вы нас Никуда не пускаете вам не дадим денег А там люди плачут У них же нет никаких денег 11 миллионов евро ну, я не думаю, что для ПАСЕ парламентской ассамблеи Европы какая-то принципиальная сумма. И продлил индивидуальные санкции против России. Mm -hmm. Ну и хорошо. Я думаю, что надо эти санкции только усиливать. Вот схему финансирования северного потока пересмотрят из-за санкций. Говорят, я так понимаю, что в этот северный поток уже Влазить никто не собирается. Будут пытаться как-то выходить из этого Северного потока 2 И Китай открестился от инвестиций в Россию. То есть шел разговор о том, что на этом форуме на Дальнем Востоке, куда из китайцев никто не приехал, шел разговор о том, что подписали кучу там договоров и что. Оказывается, ну что все это договора о намерениях, как сказали в Китае, что там про какие там миллиарды долларов они не слышали, не уверены. А вот Россия и Монголия начнут решать вопрос по строительству ГЭС на Селенге в октябре, да? И если, или как она, Селенга, правильно, да? Ну вот. И противоречивая очень информация. То есть, вроде бы будут собираться в октябре решать вопрос по поводу ГЭС, а сегодня заявление о том, что Монголия отказалась от строительства ГЭС и будет ставить ветрогенератор, что, в общем-то, правильно совершенно. И я не понимаю, почему Россия помогает ставить этот ГЭС, который для да, экологии, в общем-то, край, включающий и Байкал, очень негативно скажется. И вот э, сейчас, я так понял, принято решение там поставить ветрики в Монголии. Я имею в виду, причем, тут вот сообщают, что написала об этом э, газета, э, которая называется «Социалистическое животноводство», и название которой по-монгольски звучит. Социализм худо аж ахуй. Это не шутка. я уж. Я знаю, что такая газета есть. Это, в общем-то, баян назвать Ну, писала она об этом, или это просто журналисты ради красного словца запустили. Я не знаю, но что социалистическое животноводство по монгольски это социализм худо аж ахуй. Это уже, я, наверное, с советского периода, знаю, это газеткой трясли всегда все, кто приезжал из Монголии. Анна в чате пишет, Вячеслав, поддержите Саакашвили Запорожье, революцией быть. Очень хорошо, я говорю, мы поддержали Саакашвили, с удовольствием пообщаемся и в эфире с удовольствием вы пообщались. Так вот, мне пишут, что я какой-то. Вячеслав, ты игноришь вопрос о Шашурине. А вот такой вопрос про Шашурина. Ты что-нибудь знаешь про Шашурину? Я не знаю, о чем вы спрашиваете. Вячеслав. Вячеслав, что вы хотели рассказать об Израиле? Да я видео хотел поставить, тут на словах не расскажешь. У нас что-то пока не получается его загрузить. Там, ну, сбои ну, мы сделаем это, обязательно покажем видео, потому что просто это просто вынос мозга это просто вынос мозга для любого человека, особенно особенно для антисемитов потому что, потому что ну, там, ну я не буду ничего предварять но я думаю, что любой антисемит очень круто изменит э, представление свое о евреях и, в общем-то, об окружающей реальности, потому что ну, очень сильно, особенно для человека моего возраста, Над, ну, что говорить, надо показать. Давай завтра тогда да, поручим, чтобы человек там, сел, там все это выкачил. Я не знаю, как с этим делать. Я, я потому что технически вот, совершенно бездатный с точки зрения вот, электроники. И что Мальцев изобрел портал. Прекрасную Россию будущего. будущем. 5 ноября. прыгнем в него. бог не пускаем. Мальцев, ты же сам ватничек. Ёпт, представляешь. И Михаил Шмидт. А Михаил Шмидт не ватничек. Все мы ватнички. И как Антон Павлович говорил, что хочет написать про молодого человека, который там День за днем по капле из себя выдавливает раба. Вот так же ему день за днем по капле выдавливаем из себя ватников. Если кто-то вам скажет, что он ни, ни, ни на один процент не ватников, ложь плюйте ему сразу в лицо. Это же наша особенность, и не только наша. А вообще любой империи. А сколько ватников на Украине, а сколько во Франции ватников. А сколько в Америке ватник? Ёлки-палки. Ну и что? Это же особое состояние души. А вот эти вот кренделя, которые там, христианское государство. Что, таких кренделей только в России, что? Да их вот везде косой коси. Порошенко заявил, что Украина доказала миру, что способна жить без российского газа. Ну что ж. В общем-то. Так, а где эти? Не могу это найти. Да. Ну, в общем-то, я думаю, что в мире масса стран, которые могут жить без российского газа. И очень даже хорошо могут жить. И без газа даже лучше часто, чем с газом. Потому что меняются технологии. Вот Украина, которая была вынуждена что-то менять, да, Показала путь. И здесь можно поаплодировать. Но надо сказать, что еще раньше по этому пути пошла Литва, которая особенно как-то не это. Ну, не высказывает, как бы сказать, то есть не произносит дали грибускайте речь, аплодируйте мне, потому что я не пользуюсь российским газом. То есть для нее это норма. Они пользуются российским газом. Это норма. Ну, потому что считает Путина врагом. и а правильно, кстати, считает. А Порошенко говорит об этом как о достижении. А в чем достижение на самом деле? Ну, нет никакого достижения. Нет, хорошо, это показательно, это пример, можно поаплодировать. Но это не такое вот достижение, чтобы, ах, сказать, ну, все, давайте вот все будем кланяться ему в пояс и рукоплескать. Но украине решили углубить два порта в Азовском море. Ну, хорошо. Я говорю, если они еще соединят Черное море с Азовским, будет вообще замечательно. Там, тогда те порты, которые находятся в Азовском море, они будут напрямую, не через Керченский пролив, а напрямую связаны с Черным морем. И выход к Одессе, наверное, в два раза меньше расстояние будет это очень хорошо если это сделают это просто суперский проект с точки зрения и бизнеса и так сказать, подъема региона усиления в общем -то, там жизни а вот про юценник собрали новые доказательства да и опять такие смешные то есть юценюк воевал оказывается не только в Чечне снайпером, но еще в 92 году в Приднестровье показывают какую-то фотографию. А по этому поводу массы народу нашли фотографию Власова, где он пылит и Яценюк. И сказали, что до этого он под псевдонимом Власов воевал с, ну, там, с Гитлером вместе. Да? А еще не нашли одну фотографию. Сказать, фотка из мультфильма Винни-Пух идет в гости, да? где где Юценюк был кроликом. С да, с ружьем... Нет, с ружьем Пятачева был кроликом, который угощал всех медом. Так что фотографии можно собрать очень много, похожих, похожих на Юценюков. Даже я говорю кролика. Но это не значит, что вообще. Они, конечно, дошли до крайности. То есть там в Чечне люди уже смеются. Даже сам Кадыров угорал над этим. Говорит, что нет никакого Яценюка Я тут не было. Мы его не видели никогда. Но Бастрыкин заточился. Сейчас они все известные ученицы раскроют. Я не очень хорошо к нему отношусь, к Яценюку. Но мне просто смешно. До какой степени маразму может это дойти. ДНР. Заявили о прибытии в Донбасс Иностранных наемников Да Вот Очень-очень странная вещь Очень много Говорилось о наемниках Вот сейчас 20, до этого 200 И так далее Я сразу же, я говорю, я вспоминаю Сразу Парадокс Ферми Но если они есть, эти иностранные наемники то они должны как-то или попадать в плен, ну, хоть иногда, да, или их тела должны быть обнаруживаться, да. Ну, они же должны, ну, если они там участвуют в боевых действиях, они должны гибнуть. Если они гибнут, значит, их должны куда-то отсылать, и, соответственно, это уже, как бы, Гласно достаточно, потому что Происходят те процедуры, которые Трудно скрыть, это же не путинцы Которые накидали сколько надо Увезли тут же в Россию и закопали И там действительно Очень трудно разобраться, а здесь Все как бы на виду и что-то пока Таких сведений, ну там про сербов Есть сведения, то есть есть конкретные сведения Кто сказать, С этой стороны Воевал и кто туда Уехал в гробах а кто с той стороны? Нет. Что ж, их не убивает? Они не попадают в плен? Это вот парадокс. Поэтому не знаю, как это уверять. Не, я вполне допускаю, что там есть иностранные наемники. Я вполне допускаю. Ну, значит, они такие удачливые. Если сразу фильм замечательный. Балабанова, Жморский. Там, где играет э, актер, известный российский актер, Сиатвина, он. Очень... Да, да, да. И он там вот в фильме все время возмущается, когда ему говорят: "Ну ты эфиоп? Я не эфиоп, я русский. Может там такие вот украинцы тоже есть, которые не играют Пишет мальцев, я Да нет, я не ждалюп, я не антисемит. Для меня, я уже говорил, все люди абсолютно одинаковые, все народы абсолютно одинаковые. Претензии у меня есть только к одному народу. К русским. Почему? Потому что я сам русский и имею право высказывать претензии только к одному народу. Потому что мы ведемся как дураки. Вот и все. У меня нет ни к одному другому народу никаких претензий, только к русским. Именно по вот этой причине. Ну, я думаю, что мы все вместе справимся с этим. Мы русские, какой восторг. Поэтому мы с этим справимся. А к остальным мне никаких претензий нет. Они, ну... Для своих народов они делают все правильно, так и надо делать. А как же, а же по-другому-то жить? Ну, прежде всего, делать надо для своих, если ты хочешь делать хорошо для всего мира, но ну, сделай вначале хорошо там, для себя, там, для семьи, для местного самоуправления своего, там, для страны, для своей страны, для своего народа. Так должно быть. А мы делаем, в чем мы делаем? Бог который нас грабит. И никак его снять не можешь. 18 лет. Со всей своей братьей. Ну что же. О чем речь-то может быть? Госдеп выступил за размещение миротворцев на границе России и Украины. Ну да. И я так понимаю, что... Всех это очень сильно напрягло, естественно, потому что когда Путин заикнулся про миротворцев, он имел в виду поставить их между ДНР и ЛНР и А все сказали, да, очень хорошо, браво, давай миротворцев поставим между Россией и ДНР там, с ЛНР, чтобы войска свои таскать не могли. И вот тут он оп и понял, как он попал ногами в жир. Потому что сейчас это новый элемент конфронтации будет сейчас ООН, там все будут по СЕ, там я не знаю, даже ОБСЕ, которые они там постоянно проплачивают, и то будут говорить, а что, давайте, миротворцев, ты же заикнулся. Ты хотел миротворцев? Не на, получай. Дмитрий назвали сроки восстановления отношений с Народцовской, не русской, тварь, тварью. Вот это предатель России. Александр Веселкин. Хотел бы я посмотреть на этого Александра Веселкина. А ты, Александр Веселкин, дебил. Знаешь, слабоумный. И это абсолютно не лечится, к сожалению. Только в будущем будут какие-то там продвинутые технологии, когда будут мозги людям улучшать. Слава Богу, вот тогда таким Дадут Некоторые возможности понимания Широкого понимания того, что происходит Реально в мире А так вот, к сожалению, ты дурак Понимаешь? И ничего никак пока это не исправит Я тебе скажу, когда мы возьмем власть Мы будем очень здорово работать И Основа у нас будет Это технология медицины И развитие Технологии медицины и мы поможем таким, как ты, в конце концов. Не знаю, доживешь. Нет, я -то наверняка не доживу, потому что все-таки это достаточно большой срок займет, Может быть, и 15, там, 20, может, 25 лет. Но, может, доживет этот Ну, раз, там что-то вставит в башку, что-то подкрутит, и все. И тогда, представляешь, для него жизнь откроется. Я ж вы на моего, он интеллектуал был, Невероятный, но у него очень плохое зрение было, жутко плохое зрение. И в конце концов он ослеп на один глаз уже. И второй глаз, у него чуть не минус восемь, а у него с детства плохое зрение. И все. А тут технологии медицинские подоспели, и ему сделали операцию. И он выходит из больницы, у него стопроцентное зрение. И последние, там, я не знаю, десятилетия перед смертью. У него был стопроцентный... У него даже характер изменился. Он увидел мир, какой он есть. Он никогда в жизни ни цветов этих не видел. Ни вдаль, так он не видел. Там, ни сблизи. Ну, то есть, все, все изменилось. Представляешь? Это стал совсем другой человек. Хотя, я говорю, у него был достаточный интеллект, чтобы, в общем-то, не как вот этого Веселкина, или как он там... Был. Чтобы было понимание мира. Минобороны назвали сроки восстановления. Пришло, почему вы пропускаете мой вопрос? Какой вопрос? Фетисов Кирилл. Не знаю, почему я пропускаю. Не вижу возможности. Напишите, пожалуйста, Кирилл Фетисов, этот вопрос, я вам отвечу. Да, что там наоборот? Назвали сроки восстановления отношений с НАТО. А, назвали 18-19 год. Но это в том случае, если там уже никого не останется, ни Шойгу, ни Путина и так далее. Вот в России. И Белоруссии начались военные учения Запад 2017. Вот Уже два месяца сгоняли войска, чтобы начать учение, И сказали, что все подняты по тревоге. То есть их два месяца собирали, а теперь их подняли по тревоге внезапно. То есть все знали, когда начинается. Число, месяц, все знали. И внезапно всех подняли по тревоге там. Очень весело. Русских войск в белорусских учениях недостаточно для, на Укра... для наступления на украинское государство. Это спикер Национальной таможенной службы Украины. То есть таможенники военными делами занимаются очень весело. Я могу сказать, что, во-первых, Белоруссия, так сказать, в Украине на голове находится. И там расстояние до Киева очень небольшое. Да? разрезает пополам. Если провести прямую линию, то всю западную часть Украины отрезает элементарно. А во-вторых, есть огромное количество войск в Курской, Орловской, воронческих областях и так далее. И никаких проблем. Если он говорит, что как бы, с точки зрения стратегии нападения невозможно, то он заблуждается. Как раз с точки зрения стратегии Путин для этого и пугает. Это вполне возможно. Но он правильно, что нужно сказать, обратил внимание на то, что это угроза ä, прибалтийским республикам. Потому что если в Калининграде начнутся какие-то волнения, мы же понимаем, что пароходами они туда никого не привезут и придется стартовать из Беларуси, А Беларуси не имеет границ с Калининградской областью, Значит, Нужно идти либо через Польшу, либо через Литву. Через Польшу идти, ну, наверное, все-таки проблематично. Поэтому выберут вариант идти через Литву. Безусловно, я, я так думаю. Ну, во-первых, ну, как бы это меньшие, меньшие затраты чисто физические, меньше крови и так далее. Поэтому в Литве, конечно, нужно очень внимательно быть. Может случиться все, что угодно. Но это не значит, что надо на границе сосредоточить там пулеметчиков и так далее. Тем более, что этим вопрос не решишь. Но нужно понимать, что в общем-то любое развитие событий возможно. Потому что Путин еще не знает, как будут события развиваться вообще вокруг. Они, видите, мечутся. Они там Советы Безопасности собираются. Собирают, смотрят друг другу в глаза преданно, спрашивают, ну что будет? И они смотрят сейчас, Мальцева смотрят и думают, ну что будет? Вот что я вам скажу. Я сам не знаю, что будет, мудаки. Сам не знаю, понимаете, что будет. Лучше, что, если бы вы свалили, и все, и было бы все хорошо, ни крови, ничего. Что будет? И еще спрашивают. Экипажи российских подлодок великие и. Толпина нанесли удар кролатыми, ракетами, калибр по объектам Исландского государства в Сирии. И как утверждают, разбомбили какие-то узлы связи, какие-то штабы. Блин, сколько штабов у этого ИГИЛа? Ты Мы сколько раз слышали, что они разбомбили штабы и узлы связи. Это сколько узлов связи, ты не напасешься. И как тех Педров и не пересчитаешь. Представляешь, как выстроешь все, узел связи. Другой вызов штаб разбомбили. Они как грибы раз, штаб, раз, другой вызов, ну сколько там этих штабов, чтобы их они бомбили? Тлузи, мужчина с криками Аллах Акбар набросился на прохожих. Ну, оказалось, что он сумасшедший, и у него ничего нет, там ни ножей, ни пистолетов, ни бомб, слава богу. Но народ пугается изрядно, да, как в том анекдоте, да, что вызвал панику, вы, вызвал панику в аэропорту, крик Алла Явбар. Да, вот. Так и здесь. Народ сильно перепугался. Но человек уехал в дурку. Теперь там будет пугать. В украли военное оборудование США. Да. Пишет, обменяют тысячу рифкоинов на кило гречки. С удовольствием. Мы у вас возьмем. За тысячу рифкоинов кило. То есть а, а кило гречки вам отдадим. За тысячу рифкоинов. Я думаю, что тут масса людей найдется, кто это сделает. С большой радостью. Да, а в Польше украли военное оборудование. Говорят, что украли телескопы и приборы ночного видения. А зачем военным телескоп? Они что, астрономы, что ли? Они, они предсказывают по звездам. Ну, я думаю, что это ложь. Конечно, там не было никаких телескопов. а Приборы ночного видения были и что-то еще было. И в Польше какой-то мужик угнал товарный поезд. Причем тут пишут, что он там угрожал машинисту расправой. Ну там тоже такая же ситуация как с этим ну, сумасшедшим, который а -а -а напал в ту тулузе на людей. Он с крыши спрыгнул, разбил стекло в тепловозе. А это просто отдельный тепловоз был. И значит вот стал угрожать Вернее, не тепловоз, а электровоз. Стал угрожать и требовал, чтобы тот газовал. Ну, тот поехал все, и все. После этого там он выскочил через полтора километра. Но был задержан полицией. То есть он куда-то хотел учаться на электровозе. Я сразу вспоминаю случай. У меня помощник опоздал на поезд. А он такой, сказать, очень находчивый человек. То есть вообще нигде не пропадет. Очень находчивый. И он подошел, там стоят какие-то машинисты. И говорит, там денег плачу, давайте поезд догоним. Он мне еще с ума сошел. Да ладно, давайте догоним. Ну, я подумал, говорит, давай. Короче, они догнали поезд. Поезд из Москвы. И еще-то они там, я не знаю, где, до Домодедова, наверное, они уже там чуть дальше догнали этот поезд. И он как раз стоял под светофором. Не под семафором, извиняюсь, они подъехали, подошел, стал стучать, проводница открывает. Очень удивлен, говорит, а вы здесь откуда-то а вообще? Не жилья человеческого, ничего не было тогда. Это сейчас все застроили. СМИ заявили, что туристы и в запустили колесо обозрения у Чернобыльской атомной электростанции. Да, ну тоже колесо планировали 1 мая запустить что угодно, а тут взорвался Чернобыльская АЭС и все, и то есть оно абсолютно новое стояло все эти годы приехали какие-то поляки и вручную его раскрутили колесо, Я не знаю уж катались они там не катались КНДР пригласило потопить Японию и забить США до смерти как собаку то есть это, там такие вещи по телеку рассказывают, как они будут топить Японию что надо на них бросить бомбу чучхе это атомную бомбу, соответственно бомба Чучхе надо, надо взять этот термин на вооружение и чтобы Япония не было рядом, то есть она как-то вот, им там мешает, что где-то там в море Океане на острове Буяне какие-то японцы, да, их надо разбомбить немедленно, ну, в общем самое смешное, что, конечно и дедушка, и папа Ким Чен они ровно так же высказывались но они ничего к этому не делали А он высказывается и все делает То есть у него как бы реальные шаги И нужно посмотреть, что за этим последует ну, Потому что все остальные же не могут ждать Пока он, э, обещал не ругаться, стрельнет Пока он стрельнет, они ждать не могут Поэтому они сейчас готовятся к тому, чтобы стрельнуть по нему первыми так что, насчет бомбы Чучхе, это он зря, в общем И СМИ обнаружили изображение Ким Чен Ына, которое в газетах, там в, этих, в телевизоре в корейском показывали, на корейском телевидении, где он склонился над изображением карт Google, причем карты шестилетней давности. Там изображены объекты, в которые он будет стрелять. Ты видишь, как хорошо. Научно-технический прогресс Включены на карты Google по которой можно четко Бомбить кого хочешь Человечно Очень сложно поверить в то, что Такая огромная страна И все население страны Может верить во все эти Горические истории Именно. Но У них есть Альтернатива не, она есть, конечно, там такие два замечательных лагеря, про которые пишут какие-то невероятные вещи, в общем, как, которые про ГУЛАГ, наверное, Шаламов э, не писал. Да, Шаламов, э, там какие-то вообще совершенно не мысли, да? ну, и Я думаю, это такая не очень хорошая альтернатива. Поэтому там масса людей ни во что не верит. Но кричат, что верю. Дабы есть альтернативный вариант Уехать в лагерь Телевидение Северной Кореи Призывает погрузить США в ботину и пепел да. А американская разведка Засекла подготовку к ракетному Пуску в КНДР и это просто Очередная пугалка Или начало войны Вот вопрос ну, что они? Куда? Вот в Гуам стрелят. Чем они стрелят? Просто опять болванкой. Или начинят ее чем-нибудь. Или в Японии, может бомбануть. Они же говорят, что Японии нам бомбой чучхе стукнуть, мягко говоря. Я обещал не рожать. Вот. И Трамп сообщил, что строительство стены на границе Мексики уже идет. Трамп заявил о необходимости срочных налоговых реформ после опустошительных ураганов. А знаешь, о чем он говорит? О снижении налогов. То есть, если бы это был вариант в России, то здесь бы сказали, надо усилить налоги, у нас, вон, как все плохо. А там, говорит, у нас все плохо, надо быстрее налоги отменять, чтобы народ мог как-то дышать. Джимми Картер назвал современную политическую систему США олигархией. Дурдом от Мальцева пишет. Да если бы от Мальцева. Это дурдом от современной истории, новейшей, да. Да, Картер назвал систему олигархической в США. Так оно и есть, в общем-то, никто не скрывал. И по этому поводу высказывались еще во времена самого Картера. Когда говорили, что правит не президент, а олигархи. Поэтому он и не стал второй срок президентом. Потому что даже тогда в США правило олигархи. Да, поэтому его предшественник стал президентом, которого никто не выбирал президентом. Да? Форта никто не выбирал. То есть он вначале э, стал, назначен был Конгрессом вице-президентом, а потом, ну, после ушедшего в отставку вице-президента, а потом после ушедшего президента Никсона стал президентом. Поэтому, да, действительно, в Америке олигархат, но ну, там есть очень серьезные элементы демократии, которых нет в России. И это механизмы, которые работают двести лет. И там худо-бедно, но все равно люди могут добиться правды, и президенту могут объявить, объявить импичмент, президенту могут на пинках вынести из Белого дома. Сенаторы, конгрессмены, никто не защищен от закона Все защищены от предзакония, или почти все Но никто не защищен от закона, И это очень важно То есть бюрократическая система, да, олигархат, да но... Глава Минфин США хотел отправиться в на самолете ВВС и вот глава Минфина России Улетел куда угодно Хоть на бомбардировщике Не то что там на каком-то самолете ВВС США А здесь сразу все это пресекли Сразу прям гигей. Представляешь Мы с тобой кстати Помнишь Гелакси видели Транспортный Военно-транспортный самолет США Достаточно низко прошел Он как раз вез всякие причиналы для вице-президента США, лимузины, там такие, причем очень-очень что-то виды неказистого, да, какие-то они так, выглядели не очень. Ну не путинские, конечно. Они больше внедорожные. Ну да. Вот на Техасском пляже после Харви обнаружили загадочное зубастое существо. фотографию ты его поставили, этого зубастого существа, что-то я его не вижу. Так. Ну, надо тогда завтра показать будет, если сейчас что-то у нас с фотками опять какая-то неполадка, непонятка. И... Так, сейчас я тогда... Еще какие-то новости. Ну, и надо сказать еще опять, что Арсподготовка в Новосибирске проведет шествие 17 числа в 14.00 коммунального моста ⁇ Сбор ⁇ и митинг в 15.00 у царя. Так что всех просим быть. Так, и. Ну, еще опять же, про ботинки. Да, не забывайте. Да, да, да. С То предложение питерцев бешать там на деревья и выбрасывать на площадь ботинки в знак протеста против налога, на обувь. Просто люди, которые не слушают артподготовку, не читают новости, они не знают, что их ожидает. Что их ожидает налог еще на обувь, на утилизацию. Поэтому вот эти брошенные ботинки, они вызовут вопрос, а что происходит? А происходит вот что. Ну, я думаю, что они будут негодовать. Если в первой второй волне их не будет, то в третьей волне революционные не будут точно. А нам как раз это и надо, чтобы ватнички вышли в третьей волне. Вот тот, вот который придумал сегодня писал, он же будет в третьей волне сто процентов. Передаем привет соратникам из, из канала Дорога жизни Петербурга. И напоминаю, ставьте лайки, подписывайтесь на официальный канал Ардготовка крупными латинскими буквами. Это поднимает нас в рейтингах ютуба, и вы имеете возможность напрямую пообщаться. Давай, донат, да, донаты учитаем. Зайдите, редактировать а, шире свойства аудио, смещение, указать его ва вашему микрофону 250м. это все знаем. У вас синхрон четверть секунды. Так всегда при захвате звука и видео раздельными каналами. Вот это интересно. Да, спасибо, Александр. Спасибо. Мы ну, скажем, специалисту он это сделает, потому что я это точно не сделаю. Игорь, здравствуйте. Как правильно готовиться к пятому 11 Затариться консервами типа у многих родителей живут в других городах, старые, которым точно не до баррикад будет. Ну вы поняли, мародеры и так далее. Да нет, ну какие мародеры? Во-первых, наша задача максимально. Людей подвигнуть На массовый протест На массовый безоружный протест Максимально То есть это задача первой волны А там в общем-то Будем ставить задачи по мере поступления Вопросов да. Просто вы смотрели видео Хованского про немагию Да, вчера Что-то мы там смотрели да, Мне что-то не очень понравилось Потому что как-то, ну, не под тем углом, это подано. Куфел, Славик, ты говорил, что в сентябре начнутся массовые протесты, начнет движение. Протест нет, люди не готовы, тебя уже во Франции вытеснили, когда движуха начнет Славик. Движуха уже началась, вы видите. А то, что вы говорите, что этого нет, это не значит, что этого нет. Мы видим, что большое количество движений сейчас по России. Вы можете у соседей у своих спросить. Как и что. Многие сейчас предприятия бастовали или басту. Перекрывают там дороги. Всякие даже свинари выходят. Дороги перекрывают. Ну а вот с этими звонками вообще атас. Мы понимаем, что это такое. Жак Ширак. Слава, зачем ты просишь собирать деньги? Покормить? Если до 5-го 11 можно ничего не оплачивать. А потом уже революция. Или ты не веришь в сам успех. Все революционные кампании ничего не значит. А Огню ему попросили, потому что он сам просил собрать ему денег, я так понимаю, чтобы оплатить штраф, чтобы его не посадили в ближайшее время. Ну, потому что его же сажают за неуплаченный штрафы, если не оплатит в срок, его посадят опять еще до 5-го Так что, Жак Ширак, там все логично. Если какие-то штрафы, которые, за которые тебя не посадят, ну, ради бога, может не платить. А если человек нам на воле нужен. Они в тюрьме он уже <laughs> постоянно сидит, да? Не успевает выйти, садиться снова. Анатолий, святый верю в справедливость природы, очищение от паразитизма, упорядочивает гармонию в мироздании. Вопросов нет, мысли, террисы, программы совпадают. Таких, я думаю, все больше. Победа. Спасибо, Снежок, спасибо. Сохраним лес. Слава. Недавно обещал рассказать о том, что в Израиле Да. потребуется. Посредством... Завтра надо обязательно показать, да. Обязательно а, покажем, потому что это стоит того. Кот Верный Маринский. Всем добрый вечер. Денежка на усмотрение. Перед каждым выборами Вор городе Анна Уликаев, Исмаилов и так далее. Вытянули э, да, да. короткую цирк. То ли еще будет? Встречаемся 5 ноября. Да? Александр, 17. Вячеслав Федик высказал гениальную мысль на счет 5-11. Уйти всем, кто не может выглянуть в окно, устроить общее братания, запустить фейерверки, открыть шампанское и войти в новую историческую эпоху. Ну, так приблизительно будет, может быть, не совсем так, но практически да. Шампанское Да, мастер-спортпорт по терроризму. Надо всех путинских хуев посадить на кузнецов, предварительно сняв двигатель, подогнать к берегу Северной Кореи и стрельнуть холостой ракетой а, по Химичку, вот. Порезвиться хохоту. Весел можно дать. Можно дать. Кстати, совпадают мысли, я помню, вот те, кто там показывает про массованов там, которые я сделал. И про, про, про то, помнишь, это еще седьмой год, где я говорю, что я благодарен Путину. И вот это вот вырезает. Я там говорю, что я благодарен Путину единственное, за то, что он не идет на следующий срок. Это вот такая фраза. Вот там, если вы посмотрите, то я говорю такое. И меня спрашивают, а вот как бы вы решили проблему ну, коррупции, всего-всего. Я там целый зампред Дуны. Я говорю, что самый лучший способ всех собрать вот этих словачей, загнать в боржу большую. Выгнать в Азовское море и затопить. Они говорят, ну вы же сами запрет. Я говорю, если вопрос стоит так, можете меня посадить вместе с ним. Я говорю, я занимался подводным плаванием, поэтому задерживаю дыхание надолго. И посмотрю, еще долго буду видеть, как они там подыхают. Понимаете? Поэтому какие-то созвучные мысли. Может быть сейчас я не так радикально настроен, как тогда сейчас я, может быть, более добрый стал, но в связи с возрастом может быть, ну, в общем -то. созвучно Серега, город Бор, без подписи, спасибо Дрон в Зеленограде, Сергей Окуневу здоровья ему, спасибо Виталий Злашова, победа нам всем Саратовская Ванга Слава, каша закипела, теперь ей надо подгореть, не мешало бы подыграть Поклонской Да, там без нас уже там столько дебилов, которые подыграют Дмитрий Веременко Привет у нас с друзьями Разгорелся спор насчет Саакашвили Часть друзей его ненавидит Из-за разжигания войны против собственного народа Что э, перечеркивает Все успехи его реформ Что именно ответить Ответить просто пусть ездит в Грузию И спросит у грузин Ну вот против своего народа Якобы он разжег войну и спросить у грузин, думают они так или нет. Я вас уверяю, что никто там так не думает. Вообще никто и все говорят там. О, мехота. Избежонок А, где? Избежонок ТЭЗИ. Ну, согласись, то э, чье после смерти будут помнить имя? О чем речь? Сергей Краснодар на победу над режимом зачислится на Ревкоины. Начислим, Спасибо. Москва Шварценеггера славу кус укает символично, когда апостол Пауэл укусил эхидно, все подумали, какой плохой человек из моря спасся, но судьба настигла на берегу. Но, к удивлению, всех он остался жив и всех кричил еще. Надеюсь, что это так. Вячеслав, как обычно, немного поддержку. Здравия всем соратникам отработал. Ром, Роман. Роман, спасибо. Франсис, Крузи, Крози. Как далеко зайдет православный джекад против Матильды? Почему нет осуждения со стороны настоящих верующих? Ведь это дискредитирует их. Привет из Нурии. Успехов вам. Ну, потому что настоящие верующие, они в основном такие непротивленцы. Они понимают, что это дебилы. Чего увещевать -то? Какой смысл, да? Так что метать бисер перед свиньями зачем? Спаситель еще говорил об этом. Ну, не знаю. Тут сложно, конечно. Очень сложно. Масса верующих, которые не хотят вообще в этом участвовать. Ну, потому что они не определились. Они не знают, как правильно. А правильно так пойти, посмотреть этот фильм Матильда и высказать свое мнение как человек. Причем верующий. Верующий, неверующий. У нас масса людей в истории... Клику святых причислен да? Вот недавно был Фильм про князя Владимира Я его не смотрел, но ни по каким там Соображениям, да, религиозным Черт Не, не, не, не разбухала поклонская По поводу князя Владимира, да Тем более, что о, о жизни Князя Владимира известно На слышке и вообще Многие историки Я даже их цитировать Не собираюсь, да Поэтому, что там говорить? И других. Александр Невский, про нее тоже фильм. Про князя Ярослава тоже фильм. Ч ⁇ поклонской фильм? И... Мулькатирует. Э, Это на, на сладкое себя ставит. Угу. Наталья для Сергея. Ольга, Вячеслав смотрю, у вас больше четырех лет. Но вопрос первый раз возник. Подскажите, что будет с рублем, долларом и евро после революции? В чем хранить сбережения? Ну, с долларом и евро, конечно, ничего не будет, а рубль, я думаю, сейчас в ближайшее время уже начнет сваливаться, потому что ну, очень серьезные проблемы в экономике. Я думаю, еще до революции все случится. Кирилл Зеленоград, Сереги Нашрав. Спасибо. А на криптилоиду Вячеславову, вы прочитали мое письмо. Зачислите мой э, прошлый донат на репкоину. А, а это уже, да, и говорили, что прочитали. Северно-глагое дело от Госдумы, так зовут нашего кота, потому что он только ест и спит, и неизвестно, где и чем занимается. Очень хорошо, спасибо. Сибирячка осталась совсем недолго, мы с вами, мы готовы. Спасибо. Бессмертный, бессмертный смертник, 16 лет, парни, проходят медкомиссию от военкомата. что если увеличить ее на пару дней, обучить школьников... А зам владения огнестрельным оружием АК, что позволит выдавать лицензию 18 лет, усилив ТВ плюс тиры. Ну, конечно, и, и, и, безусловно, начальная военная подготовка и вообще подготовка в процессе всей жизни. Это очень важная вещь. Ну, потому что все любят играть в войну. Ну пусть играют. Я говорю, мы ну, за то, чтобы резервистов было много. Но чтобы это была. Не обязанность, а как бы сказать? Добровольное желание. Да, да. Добровольное это, Почетное и добровольное действие такое было. У и хвосты в окуни на штраф. Спасибо. Спасибо. Сергей Москва, здравия. Можете меня поздравить. У меня уже за миллион рифкоидов а еще юбилей был летом, исполнилось тридцать лет. Поздравляем от всей души. Я не праздновал, а праздновал что в ноября в большом кремлевском зале. Я не троллю и не шучу. Я знаю методику, как жить вечно, не болеть и не стариться. Дай бог! Это было очень неплохо. Малефик. Добрый, Добрый вечер, Вячеслав. Вячеслав Извиняюсь за беспокойство. Донатил на Рябкой на 300 рублей 13-го. Не зачислил. Уже все зачислено. Кстати, понравился, понравился ваш коммент по поводу бесплатных парковок. Хорошо. Сергей, Москва, после победы все расскажу. Правда, я по ней не жил вечно и не знаю никого, кто бы жил. Если на голову что-то свалится тяжелое или пулю словить, то не поможет. Наверное, но на походу, это оно. Хорошо, послушаем, Сергей. Евгений, ок, у него Серега не ссы прорвемся на его донате припал, не работает. Да, мы знаем, нам сказали уже. Юрий, без правда нет царствования Damage. Да. Витя И... Булкин на благое дело зачислить на рифкоины. Спасибо. Спасибо. Говорят, царь не настоящий, против перевести на рифкоины. Хорошо, спасибо. Все тут а -а -а. дальше уже. Другой день. Большое спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. Так что завтра, наверное, постараемся поставить вот видео, которое обещали. И, может быть, не только его. Посмотрим какие-то еще, может быть, интересные моменты. Так, вот тут хотел показать фотографии. Вот такая вот. Это солидарность газета Помнишь, вот вчера, там, позавчера скандал из-за того, что там собака Путин. А это вот давным-давно и никто что-то не скандалил. Первая сука страны. Там фотография Путин и, и собака его конник. Кто из них, в общем-то, удостоился вот такого названия? И вот хороший очень. Фотография Сечин показывает 4. То есть Улюкаев показал 2, и это явилось доказательством, что он требовал а, 2 миллиона. А Сечин показывает 4. Ой. Дурдом полный. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо. До свидания. До свидания.